Всем привет! Как и я обещал, я сегодня буду готовить запеченный ролл со сминошками Бэйби. Это будет ролл небольшого размера, будет немного начинки, но он будет довольно-таки вкусный. Как всегда, начинаем с рисом. Ну, как и японцы, японцы тоже в свой день начинают именно из парового риса. Беру чашечку риса, нарезаю себе там омлета томага, немного сырой рыбы и питательный завтрак готов. Дальше. Огурчики и авокадо. Заворачиваем. Сегодня все у нас зеленое зеленый матик, зеленые, зеленая, начинка, такой green day, как водка. Блин, я забыл запанировать изначально в зеленом луке. Вот мелко, мелко рубленный зеленый лук. Ну что, теперь придется его просто сверху посыпать. На самом деле правильно было, когда разложили рис, на него прям Насыпать сверху этот рубленый лук, только потом закручивать. Что-то я простыкал это. Но ничего страшного, всегда есть план Б. Слегка прижимаем, сильно не давим, чтобы лук не... структуру вообще не разломать. Порежем на 6 частей. Так, ролл сам готов, теперь придем к шапочкам. Вот это те самые осьминожки Бэйби, они уже, наверное, вам знакомы, потому что я делал такой теплый ролл в их в Конечно, жалко, что это были на самом деле детеныши больших осьминогов, но что делать, блин, жалко, конечно, но сегодня будем их есть. В первую очередь нам нужно их мелко порубить дальше будет проще вот мы и скромсали этих осьминожков теперь заправим их соусом чили сладкий который вам уже знаком о нем вам говорил уже Он делает роллы более пикантными и перемешаем так делаем такие шапочки Слюнок более такой скользкий более жидкий поэтому шапочки будут видите такие чуть-чуть расплываться Гриль разогрели, будем запекать, так, попал. все, запекаем, так, вот наши осьминожки, вы можете это наблюдать, видно, что наши осьминожки, видите, они так чуть свернулись, это говорит о том, что они уже готовы и дальше нет смысла держать гриль нет. Бамбук, чисто как такая подушка. и сам рол. этот ролл уже готов, он остыл и готов попасть мне в рот ну попробуем ну что сказать, зеленого лук конечно дает свой вкус, первый когда да, только э, ролл попадает на язык чувствуется вкус зеленого лука Дальше начинаешь это все хорошенько прожевывать во рту, там уже есть эсминожек где-то да появляется, и соус чили там попадает, такой морской, пикантный вкус, да, вот, я думаю, кто любит осьминожки, тот с радостью, не знаю, поглотит весь этот ролл, я, как уже повторюсь, не люблю эти запеченные роллы, делаю специально для вас, потому что вы этого хотите, я вот и делаю, да, вот, Пишите обязательно в комментариях, там я вам уже говорил в прошлом видео, чтобы вы писали обязательно, какие соусы, которые сверху, эти замесы, шапочки, как только их называют, какие приготовки ингредиентов я обязательно сделаю. На этом все, я буду уходить уже домой, день закончился, потому что я реально уже устал. Всем пока, подписывайтесь на канал.